Уважаемые коллеги, начинаем нашу пресс-конференцию. А сегодня о предстоящих чемпионатах Азии по великому спорту и билдингу. Об этом поподробнее расскажут начальник отдела спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Абдерахманов Телекумат Шарчиналевич, а, директор дирекции по неолимпийским видам спорта Раенгет Токумбаев, Генеральный секретарь федерации гиревого спорта Кыргызской республики Азамат Казахай. Также здесь у нас присутствует президент Азиатской федерации фитнеса и бодибилдинга Виталий Кожухов, президент федерации фитнеса и бодибилдинга Людмила Кожухова, вице-президент федерации бодибилдинга Аслаповский Сергей и главный тренер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 жана ардагерлерин арасындадагы өтөт, бул Мелдешш 4 э, майда başталып, 8 майда Бул э, э, 250-300 э, спортсмен күү бүтүүдө 6 биздин э, э, календарный гирген, э, календарный план негизинде biz 1 миллион 480. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые журналисты. У нас в Кыргызстане 4 по 8 мая 2023 года пройдет чемпионат Азии среди юниоров Ю-23 и взрослых, первенство Азии среди юношей, девушек Ю-16, Ю-18 и ветеранов по гиревому спорту. На чемпионат Азии по гиревому спорту ожидается около 300 участников из 6 стран. На проведение данного чемпионата в календарном плане Департамента физической культуры и спорта заложено 1 миллион 480 тысяч сомов. Также хотелось бы рассказать по предстоящему нашему тоже чемпионату Азии по бодибилдингу, фитнесу фитнес и фитнес-челленджу. Чемпионат Азии по бодибилдингу, фитнес и фитнес-челленджу пройдет на Иссыкуле в село бахту де с 12 мая по 15 мая. На чемпионат Азии ожидается около 800 участников-спортсменов более из 20 стран. На проведение чемпионата Азии также Департамента физической культуры и спорта предусмотрено 955 тысяч сомов. Да, маламат Катары, везде он Майдан, он везенчи да, бахту-де-люнету, если фитнес, она фитнес челлендж боинча мельдешет алтыраптажиырма мамлекеттин спортсмендер келишүү күтүлүүдү жалпысынан 800 адам Булмельлдешке биздин департаменттин календарынан календарны планка килген жалпысынан 955 ми каралган калган маломаттарды биздин гесиптештер кошумча кошот кошу Сама Старба, Салама Старба, Сарга, здравствуйте. Азия чемпионат крыстанда, бишкекте, шундай, масштаб тут туда бринчолу. Ə, был трдар Бириншоло, э, юниор э, Лорассанда, юниор чемпионат от Куна. Она дала, дала, дала, дала, дала, дала, дала, дала, дала, дала, дала, дала, дала, дала, и шестой курсы на чемпионате Газпром спорт чемпионате Олимпиадал спорт спортивный директор Федерация Натна, Чонг-Гумюк Курс-Туотшат, куда я был, Джакша чемпионат, Степ крстандан Алтума, Спортсмены, которые кандидатятся в ультр-дагу, андан шкары, спорт абдан чемпионат нот куролдиен течим Анан Азия чемпионат на иларалк э, э, гиря спорт союзунан э, аткар укомитетинин төрөгасы э, Игорь Солодов музлагелет э, андан шкарадары Узбекистандин э, Казахстандин федерацияларин башчиларда қатқан gel э, э, делегация воб қатысқеткін жатса қойбурса э, бару стандарту күтөйс Азия чемпионатна как уже сказано, 4-8 мая в городе Бишкек в спорткомплексе «Газпром детям» намечается проведение чемпионата Азии, открытого чемпионата Азии. Кроме нашего Кустана, как уже было сказано, будут участвовать 6 стран, в том числе с Российской Федерацией. Большая делегация намечается в прошлом году, тоже во дворце спорта проводилось первенство мира среди юниоров, вот. и также в первый раз в большом масштабе проводилось на международных искусственных играх. Вот тогда было принято решение, что оказать доверие нашему, нашей республике, нашей федерации проведение чемпионата Азии в этом году. Кроме этого, ожидается большая делегация с Узбекистана, с Казахстана, с Южной Кореи. Вот. Будут, приедут почетные гости с федерацией этих стран, в том числе председатель исполнительного комитета Международного союза гирио-спорта Игорь Солодов, Ожидается участие многократных чемпионов мира, как, например, Марков Иван, многократный чемпион мира. Вот. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить за оказанное содействие и помощь департамента физической и культуры и спорта нашей Кыргызской республики и дирекции по неолимпийским видам спорта которые оказывают всяческое содействие для проведения столь, столь масштабного мероприятия. Вот, и хочется отметить, что чемпионат Азии в Бишкеке проводится в Кыргызстане вообще проводится первый раз. Вот, и Это будет по счету четвертый чемпионат Азии, так как проводилось до этого чемпионат мира, чемпионат Европы, но чемпионат Азии вот с, недавних, с недавнего времени начал проводиться. И вот большая честь, что нам оказали большое доверие в проведении этого мероприятия. Спасибо за внимание. всем участникам хотелось бы немножко углубиться в историю бодибилдинга и фитнеса что значит бодибилдинг бодибилдинг с английского языка переводится как бодибилдинг строение тела в нашу федерацию в нашей категории входит очень много подразделений то есть это от детского фитнеса до ветеранов и мастеров ходят такие категории как фитнес-бикини, не только бодибилдинг, фит фитмодал, wellness категория женские категории, вуменс физик, боди-фитнес, классический бодибилдинг. Фитнес это очень интересные категории, когда спортсмены выходят на сцену, у них есть, так скажем, танец с элементами силовых и акробатических упражнений. И второй раунд ⁇ это уже раунд пропорции тела. Бодибилдинг объединяет в себя все возраста. История бодибилдинга в нашей стране а, началась официально с 27 декабря 2020 года. А, тогда прошел первый легитимный а, чемпионат Кыргызской Республики было большое количество людей, порядка 100 спортсменов. На следующем чемпионате мы уже собрали 200 спортсменов. Бодибилдинг в нашей стране стремительно развивается. В прошлом году мы провели с нашим оргкомитетом, с Международной федерацией, с Дирекцией по неолимпийским видам спорта, с Госагентством, с Министерством культуры и спорта, с мэрией колоссальную работу. Мы провели чемпионат Азии. Рекордное количество спортсменов участвовало на этом чемпионате. На чемпионате Азии участвовало такое же количество спортсменов, как на чемпионате мира. И, наконец-то, не побоюсь этого слова, мы проделали большую работу, потому что, когда мы выезжали на международные соревнования, нам приходилось рассказывать, что Кыргызстан – это страна, бывшего Советского Союза, и она где-то расположена рядом с Казахстаном, то после проведения чемпионата Азии а в нашу Международную Федерацию входят 203 страны. И 202 страны узнали, что на самом деле Кыргызстан, что столица это Бишкек, что у нас есть очень хороший, хороший аэропорт, дружелюбные люди, дружелюбная атмосфера, профессиональный коллектив, и чемпионат Азии прошел на столь высоком уровне, что в этом году нам выпала честь провести еще один чемпионат Азии, и мы хотим принять его на Исакуле. Он будет проходить с 12 по 15 мая. 13 официальный день открытия чемпионата. У нас будут и женские, и мужские категории, и впервые на чемпионате Азии будут детские категории, детского фитнеса, девочки трех возрастов. Также будут и ветераны, потому что Многочисленное количество людей, мы также ожидаем порядка 800 спортсменов. Так, хотелось бы еще немножко анонсировать, что у нас будет еще не только, чемпионат, не только чемпионат Азии, но также еще кубок мира по бодибилдингу, фитнесу и чемпионат мира по фитнес-челленджу 26-30 октября. Также планируют принять его Кыргызстан. Это очень большая честь для нас. Кыргызстан развивает не только бодибилдинг и спорт, но также мы развиваем культуру, здоровый, здоровый образ жизни в первую очередь. Спасибо. Ну, дополните, да, допол... участников, спортсменов. Сейчас. Еще раз. Приветствую всех, очень приятно находиться здесь вместе с вами и хотелось бы немножко больше внести понятности в то, что в название бодибилдинг, поскольку я сам являюсь спортсменом и тренером, очень часто я слышу, когда люди говорят, как там бодибилдинг, ну или что-то такое, да, как президент федерации Людмила сказала, боди это тело, билдинг это строительство, и на самом деле, мы строим не только тело, а строим красивое тело, причем делаем это безопасно. И естественно, все больше и больше людей хотят выглядеть красивыми. Да? Мы видим сейчас, к сожалению, Всемирная организация ООС, ООС точнее сказала, что... Ожирение является большой проблемой не только у нас, да, но и во всем мире. Поэтому, естественно, очень много залов есть, в которых ходят люди, которые тренируются, которые хотят изменить свое тело, стать красивыми. И вот кульминация всего этого, возможно, как вариант, выход на сцену и показать тех, те результаты, которые они добились и сделали в зале, так скажем. По поводу того, какое количество спортсменов в нашей стране находится. Естественно, мы стараемся всячески поощрять. Очень благодарен Людмиле и Виталику за то, что они стараются. И не так давно, вот с 2020 года, наконец-то стали выдавать даже мастеров спорта за первые места, абсолютные места в нашем виде спорта. Это очень большое достижение, потому что, представьте, люди годами тренируются, выступают, вкладывают в себя время, силы и деньги, и в конце концов, ну, хотелось бы какого-то призвания, признания, точнее. Поэтому это здорово, это классно, у нас есть теперь мастера спорта, кандидаты, мастера спорта. И, я думаю, более точно, может, Артем рассказать, какое количество спортсменов присутствует и поскольку он является главным тренером мастер и мастер спорта международного класса. Да, ты выключил. Здравствуйте. Ну что хотелось бы добавить. Как не казалось бы парадоксальным, наш спорт, которым мы представляем, именно бодибилдинг. Это такая культивация самого себя. Она является аксиомой для всех видов спорта практически. Потому что Наша индустрия начинается с того, что мы начинаем следить за своим питанием. Любой абсолютно спорт подразумевает то, чтобы какой-то был порядок в еде, какие-то весовые критерии и так, далее, и так далее. То есть считаю, что бодибилдинг он является основой и оксимой практически всех видов спорта. Все Именно инвентарь, который используется в нашем спорте, применяет практически все виды для подготовки к каким-то соревнованиям. То есть... Раньше мы думали, что представитель бодибилдинга – это большой мужчина, накачанный такой, стоит большой. Не все может быть, это понравится. Раскрываются дороги абсолютно для всех. Например… Гимнасты, акробатики. Век атлетов этот очень маленький, до 17-20 до лет. У нас существует категория акробатик-физик, артистик-физик, где данные атлеты, будучи уже за 20 лет, они не актуальны будут там в олимпийских каких-то состязаниях, они могут найти себя, для них платформа открыта, не реализуются какие-то спортивные амбиции в этих категориях. Умирающий конкурс Мисс Мира сейчас мы видим, как в принципе практически его уже нет, но все девочки данной категории перебрались. Тоже у нас есть категория FitModel, где в большем модельная внешность играет роль. В общем, мы объединяем в себя очень много видов спорта. Очень много, как мне, как главному тренеру обращаются с разных видов спорта для того, чтобы понять что-то там в еде, подготовке и так далее, там, увеличение силовых показателей. Плюс, благодаря вот вышестоящим людям, они немножечко подсуетились, помогли нам, чтобы государство поощряло атлетов. Сразу мы пытали, поймали поток спортсменов, которые хотят, чтобы их признали. Это очень хорошо. Чем больше будет, я считаю, охватывать этот спорт людей, тем больше люди будут понимать что-то о здоровом образе жизни. В первую очередь мы пропагандируем здоровый образ жизни. То есть за анализами, наверное, только бодибилдинг следит больше никто и врачи. Мы почти врачи, можно так сказать. И это дало нам очень много дыхания из-за того, что появились люди, которые все это двигают на высоком уровне. Появилось очень много атлетов. И каждое из соревнований доказывает, что мы растем. 820 человек на соревнованиях. Ну, не знаю, не припомню, чтобы кто-то собирал. Обычно чемпионат мира проходит с 800 участников, это большие, считаю, достижения. Плюс они приехали, узнали нашу страну, узнали, какие мы дружелюбные, что у нас есть инфраструктура. Прямо скажем, геопозицию нашей страны, европейцы, западные, немножко, немножко далеки от нас. Они понимают, что-то там стан. А здесь они узнали нас как автономную, демократичную страну, у которой все есть, сумасшедшая классная природа, супер суперклассная еда, люди и, в общем, все условия для для того, чтобы развиваться в дальнейшем. Нет, Всего... Расскажите, будет участвует... Сейчас мы ждем ближайшие соревнования, ждем порядка, ну ориентировочно в последний день все заявки от 400 и выше спортсменов. Спасибо. От Кыргызстана будет порядка 30 где-то с лишним человек. Мы сейчас соберем всех призеров. Все, кто хочет выступать, они будут. Мы сейчас сборную поедем. Буквально вот через несколько да? часов да, мы поедем в Алмату. Кубок Евразии. Тоже достаточно много стран. Очень большая конкуренция. Выступим там, я надеюсь и практически уверен, что это будет, как всегда, э -э нас наградят чем-то, в общем. Мы не приедем пустые, еще ни разу не было, чтобы мы приезжали там без медалей, не завоеванные и так далее, и так далее. И осенью пройдет Кубок мира, на него большие надежды. Там, ну, рассчитываем собрать по тысячу человек. Э -э если все у нас удастся, а у нас все удастся, то, наверное, еще больше наш спорт э -э поднимет все, что можно. Еще немного хотел добавить. Поскольку наша федерация, наша федерация, она международная, 8 тысяч в среднем соревнований проводится в год. Представляете, да, какое количество и насколько большой масштаб нашей федерации и вообще этого вида спорта. Я не знаю, есть ли другие какие-то федерации, которые проводят настолько большое количество соревнований по всему миру. Естественно, этот вид спорта, он очень интересен. И как Артем правильно сказал, что в любой номинации есть представители разных-разных видов спорта. Более того, есть и дети, есть и пожилые, и мужчины, и женщины, есть категория women's физик, точнее мастера. Мастера, женщины, которые хотели бы привести себя в порядок, форму, и они могут не просто это сделать, но еще и выйти и показать, добиться чего-то. И это, мне кажется, очень большое подспорье для тех женщин, которые бы хотели самореализоваться. Также есть мастера среди мужчин, и 50, и 60, и 70 лет. И это здорово смотреть, когда люди в возрасте следят за своим телом, за своим здоровьем. И правильно Артем сказал, что мы очень внимательно следим за здоровьем. И те люди, из точнее, те спортсмены из смежных видов спорта, где как-то так или иначе получили травмы, они с удовольствием приходят в бодибилдинг, потому что там можно реализовываться без каких-то серьезных травм. Это факт. Поэтому, ну такая небольшая реклама нашего вида спорта. Друзья, приходите, мы на самом деле будем рады всех видеть. Ага. да кстати вот чем отличие? здравствуйте уважаемые коллеги журналисты в первую очередь я хочу поблагодарить министерство физической культуры и спорта департамент по нейписским видам спорта за то что они нас очень хорошо поддерживают с 2020 года мы заручились поддержкой их и нам это дало большой шанс для того чтобы реализовать и реализоваться самим с 2020 года мы присвоили, департамент присвоил около 20 кандидатов в мастера спорта, около 7 человек получили мастера спорта. Это очень большое достижение для спортсменов. То, что мы делаем, это важно. Это важно для развития бодибилдинга в Кыргызстане. До 2020 года спортсмены вообще не имели понятия, куда, как, зачем готовиться. Сейчас у них есть определенная цель, определенные планы, где и когда выступать, потому что у нас все расписано. А это очень большой вообще потенциал для спортсмена, когда он имеет понятие, где и когда выступать. Еще раз хочу поблагодарить Министерство физической культуры и спорта и Департамент по линейпийским спорту. Спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо. Слама Цар, коллега Лар, директор Малмат Марн, коллега Лар Айт директор Тараунана Бардак, Истер Дюргудлип, Федерация бодибилдингменен, федерация герой спортыменен шоу бергеликты бардық-баярдықтарды, буйрылса жақшы алпарат ауыз. Алда, өте тұрған турнирге даярдық жақшы денгерлерде хайтысақ болот, Ошылы ишінде жатақана тұмағаштары өте тұрған желлерін бары, буйруса, <свист> а в общем, какие вот предстоящие мероприятия? Что... <свист> а, по помимо... У нас ожидается еще чемпионат мира по бодибилдингу, да, и челлендж тоже ближе к осени. И еще выезды есть. У Мату коллегала, Боди был, тен, также, вернее, на это кочетел, что. Хошлук, дай-то им водим, ай-то там. Гира спорт начинает быть старым, а нам, Адам, мы можем один слово на гостый комментарий. Альберт, в Гира спорту дары, у меня есть человек, который скачает сюда, у книжка 2021-го года Крыстенда гире спорту федерация пошел 1,8 солдам бери салайт кое-как бисте спорт чеври а, а, Старика Екатерина Деген, Кузовский Четчитый, Андан Гин, Янар, ССНГ, -э, э, эс Армия Арнарассанда, Откоин Спартакия Дада, Дженгичу да, Олп, Тагир в Сландеге, Илар Олп, спорт чевере на Андан Четчитый. Бестэ ветерандар, ардагерлер арасында чемпион, көп, көп чемпион бар. Дюня чемпион Александр Петров деген. Адамын шықарым, но тэр, чемпионаты Астаналық өтті. Астанада бістен барған 6 герек қолы ей Дайбурса бұл бешкек төті тұрған Азия чемпионатына что спортсмены отхватят. А на не на далган, кайра спортка машиваштаб. Кудай бурся, жахши ил тергус, жарта канджат. А не Бул талап Гири спорт даже если учкуюременалолб любой халан спортзал а что гиряеменен чиндап каждый гектар да гимнастика Спорт кушетовый тюрьмин кафедра. В этом месте, я знаю, как я говорю, бодибилдинг, пауэрлифтинг, гиревой спорт, то э, ошо, джерге, гирип я говорю, я говорю, Атлетика залында сексия ищет. Я говорю, что я Сport, который вы видите, вы видите, что вы видите, что вы видите, что вы видите, что вы видите, что вы видите, что вы видите, что вы Анан мы собираемся сделать что-то, что мы можем сделать. Мы собираемся сделать что-то, что мы можем сделать. Мы собираемся сделать что-то, что мы можем Джанаве грек Крим джанаве иркингурец по иначалу храма культурного храма что день тарбина спорт Академиясынын для атлетика с ним ораторическая занял на гель физическая, подготовка для пятна кучча нан джанаве членам тушкан, уж огесте, что гиря штанга дөріп, а я э, форма где-то, понятно, что байки не съездили, беги не комплекс на устлан тюмень байфтиен спортчус, гиря, штанга, Интересов обладать акцией, иллюстративности да. Что айтик что инвентарь, талап что күлбай, гелип, да, бизнес просто федерация, Сейчас ничего не гадать. Гир в был Газпром детям Бул план бойынша, ға, Делаем башню, бюджет Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы Ффедерация таравынанндағы қаржыланат федерация таравынанндағы одеммеөтерді жаардам менен жетпеген ә, жетпеген сал спортмендер келет тамағатары бола тошол жақтарын федерация көтүрріп кеді Байге фондом без фонддымес болл менен қара Ананкубоктор был вот. Еще вопросы? А вообще в департамент культуры какие мероприятия проводятся по популяризации здорового образа жизни, спорта среди населения? Среди населения у нас в регионах очень много детских и юношеских спортивных школ. У нас очень много представительств по областям. Это Управление по делам молодежи физической культуры и спорта, где непосредственно их функциональной задачей является привлечение населения к здоровому образу жизни. Также Департамент физической культуры и спорта при Министерстве культуры. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики проводятся такие масштабные мероприятия, как чемпионат Азии, чемпионат мира, где основной задачей является пропаганда здорового образа жизни и привлечение именно населения к тому, чтобы они все начали заниматься спортом, физической культурой. По данным мероприятиям, как мне известно, финансовых призовых поощрений не предусмотрено. По призам это медали и кубки. И естественно, и признание Международной Федерации, и э, поощрение в виде, э, у нас есть единая спортивная квалификация, где предусмотрены э, определенные спортивные звания по данным видам, если они завоюют первые места. Спасибо. Спасибо. Вопросы? А вот, э, Теркван, скажите, пожалуйста, вот мы как узнали, да, гиревую в нашей стране, он такой молодой, буквально только недавно как бы начал развиваться. А вообще, какие новые тоже еще виды спорта, которые у нас в стране не распространены, федерации зарегистрированы? По видам спорта? Да, да. У нас есть государственный реестр по видам спорта. Новый, новый. Вот да. Он, да? Ну, объясняю, да. И в данном реестре мы признаем тот или иной вид, то, что он в Кыргызской республике развивается. Новыми видами идут такие, как недавно зарегистрировались шах шахматы и бокс шах бокс, да. Также есть очень много новых видов спорта, такие, которые у нас Такого-то и развития пока нет, но э -э, есть еще э -э, виды гимнастики, художественной гимнастики, которые тоже недавно зарегистрировались. Также зарегистрировался новый э -э, грэплинг «Гамма». Тоже новый вид спорта, э -э, который тоже начинает только-только развиваться. Э -э, сейчас э -э, авто-мото-спорт. Тоже э, хотят э, как бы внести свою лепту в развитие данного вида спорта в Кыргызской Республике. Э, можно перечислять очень много, список большой, но ну, основные вот эти. Спасибо. Хотелось бы, хотелось бы дополнить вот на Ваш ответ вопрос. Гиревой спорт, да, относительно новый вид спорта, с точки зрения, что он был официально открыт федерацией Федерации в 2006 год, и первый официальный чемпионат вот, начали проводиться в с 2006 года. Первый чемпионат, как я уже говорил, прошел чемпионат СССР в 1985 году. Но, безусловно, гиревой спорт – это имеет глубокие корни, многолетнюю историю. Вот. Герой спорт, как я уже хотел сказать, говорил, было проводилось на аренах цирка, да, вот гири, гирями занимались. Вот, но тем не менее гиревой спорт является как бы военно-прикладным видом спорта, военно Гиревые, соревнования по гиревому спорту проводились э, повсеместно, в частях, в войсковых частях, э, проводятся, проводились ведомственные соревнования в рамках да, вот ведомственных вооруженных сил, э, МВД. Вот, поэтому э, гиревой спорт э, очень хорошо развит у нас в республике, не только в нашей республике, во всех э, странах СНГ э, – этот, как военно-прикладный вид спорта. То есть, если вот мы начали проводить официальные чемпионаты республики, то в рамках спартакиады вооруженных сил, силовых структур герой, соревнования по героевому спорту проводились и раньше, и при Советском Союзе, и до 2006 года, до открытия Федерации. Поэтому... Основной костяк нашей сборной – это являются военнослужащие. Вот. Хорошая база подготовки гиревиков у нас есть в военно, военном институте имени Героя Советского Союза, Союза Калайнура Исамбекова на базе МВД «Динамо». И хорошие гиревики есть у нас специальном батальоне «Скорпион», который базируется в Тахмаке. То есть э, э, этот герой спорт э, всегда находился в развитии, но официально вот, было вот, проведен, проведен в 1985-м СССР и в 2006 году официально. Вот, допустим, еще хочу дополнить, э, э, мой тренер, э, наш коллега, непокойный Василий Иосифович Баканач, э, заслуженный тренер по греко-римской борьбе. Вот он всегда говорил, подчеркивал, что он, находясь на службе в военно-морском флоте, становился неоднократным чемпионом своего своей части. То есть, и вот он всегда говорил, что надо заниматься, поднимать гири, заниматься гирями, что она развивает вносливость, силу. И это в армии, в вооруженных силах, в МВД гири любят. Поэтому и всегда занимаются. Хотелось бы добавить о поощрение спортсменов. В бодибилдинге есть, допустим, помирские чемпионаты. 1-3 апреля проходил «Сибирный пауэр-шоу» где наши спортсмены тоже представляли честь нашей страны. Призовой фонд был 3 миллиона рублей. Я надеюсь, что в скором будущем мы тоже сможем организовывать коммерческие турниры. Также то, что было сказано, что мы внесены в ЕСК, у нас получают мастеров, мастеров спорта международного класса. И также у нас есть элит-про категория спортсменов – это высший уровень достижения. Попасть туда – это не очень вообще легкая такая задача для спортсменов, но все стремятся к этому, потому что про это уже коммерческие все турниры, и там очень хорошие призовые фонды, там уже идут контракты с многими спонсорами, которые спортсмены предоставляют их продукцию. Они сидят у них уже на зарплате, они заключают контракты, и все спортсмены хотят получить вот именно этот статус про Это очень высшее достижение. Что касается по новым видам спорта – в 2021 году федерация бодибилдинга вела дисциплину под названием «фитнес-челлендж». Это что-то схожее с кроссфитом, только менее опасен этот вид спорта. В прошлом году мы на чемпионате Азии первый раз провели фитнес-челлендж по Азии. Достаточно много было спортсменов. И в скором будущем эта дисциплина войдет в Олимпийский комитет. У нас сейчас очень сильно идут переговоры. Мы написали в Азиатский Олимпийский комитет письмо, Дирекция по Олимпийским спортам она тоже это подписала, помогла и Олимпийский комитет это все. И я так думаю, в скором будущем этот вид спорта будет Олимпийским. Спасибо. Ну, позвольте, на этом мы завершим нашу пресс конференцию Всем спасибо за участие. Рахмат, вам э, успехов и побед. Спасибо большое. Давайте общая охота.